Парни, всем привет! Хочу рассказать и поделиться одновременно про свой квадроцикл и опыт его использования, эксплуатации. Скажу сразу, это квадроцикл-боец. Этот очень классный боец, то есть он на повышенной встает в козлика спокойненько. Когда хороший зацеп, ну, мы не говорим про асфальт, На пониженном вообще зверюга. А, то есть запас у этого мотора всегда есть под жопой, то есть он всегда ускоряется просто шикарно. То есть, если мы касаемся говорим мотора, Мотор достаточно надежный при условии, что вы будете следить за уровнем масла, и вы его не будете перегревать. Что значит следить за уровнем масла, и почему я про это говорю? Эти квадроциклы не любят ездить на задних колесах. Как только вы стоите на задних колесах, у него сапун находится сзади, он начинает сразу закидывать в дроссель масло. И многие начинают считать, что он жрет масло. А на самом деле вся проблема только вот в этом. И когда, естественно, у вас один раз стали, два раза на три, четыре, пять и так далее. А многие привыкли, квадрик поставили и даже сюда свой нос не совать. От этого и возникает проблема. Чтобы этой проблемы не было, следите за уровнем масла. Многие даже просто в горку выезжают, когда... Или заезжают в горки, там, из луж, в лужи. Тоже вот этот говорю, выкидывает. Смотрите за уровнем масла, все будет в порядке. Опять же... Попадает масло в дроссель и в цилиндре начинает просто гореть и выбрасывать. А многие сразу начинают считать, что все, поршневой пиздец. На самом деле это не так. Это не так. Просто масло попало в цилиндр, оно просто сгорело и выплюнуло из-за того, что просто оно туда выбрасывает. Вот. Это на Кавасаках. До рестайлинговых такая проблема есть, но рестайлинговых уже не выбрасывает масло в дроссельную заслонку. Там чуть переделали мотор, прям чуть-чуть, там кое-где каналки пере переделали. В принципе, все. Это квадроцикл 2008 года, инжекторный пробег у него 11600. Мотор здесь э, не не делался, с ним все в порядке. И он будет дальше ходить, потому что я всегда слежу за уровнем масла, всегда смотрю, чтобы квадрик не перегревался. Все. Я второй хозяин у этого квадроцикла. За два года он мне не доставил никаких серьезных проблем. Меня только один раз вытащили на галстуке. Вытащили на галстуке, потому что у меня резинка уплотнительная колечка э, оборвалась именно в детопливный насос. Заменили проблемы забыли. И также не надо кататься на этом квадроцикле до сухого бака. Я заменил два бензонасоса, потому что я просто катался до сухого бака. Я такой думаю, сейчас докатаюсь, ну и что, возьму, залью бензин, дальше поеду. Оказывается, не так. Потом начиналась плохая тяга. А, ну, на этой плохой тяге мотор всегда, в принципе, довозил меня до дома. Всегда, всегда. Я говорю, только вот один раз. Все. Дальше я для себя урок принял и больше никогда до сухого бака не ездил. Вот, в принципе, и все основных проблем. Таких, которых можно столкнуться. Подвеска у него вся на блоках у меня сделана. Поэтому в этом плане с ним все хорошо. Скажем дальше про преимущества. У этого квадроцикла клиренс вот отсюда до сюда. У меня, правда, лифт стоит 5-дюймовый. 38 сантиметров клиренс. 38 сантиметров. Парни, это больше, чем у хмаря. Вот здесь также 38 сантиметров. В передней части 35 там. 32-35, точно вот не помню. Но когда мы даем газу, естественно, морда у нас поднимается. Этот квадрик очень легкий, весит всего 320 килограмм ним легко управляться как на ковровом болоте так и в принципе в грязи вы можете с него слезть всегда поддавать газу он будет ехать а... Диффер... здесь есть блокировка дифференциала она выполнена через таким рычагом ей никогда не пользуюсь потому что есть риск попасть на большие бабки потому что расколотыми редукторами многие сталкивались на всех практических техниках потому что ломает где редактора. Чтобы с этим не связываться, не пользуйтесь в этой дифференциалом. Я им не пользуюсь. Нет проблем, и забыл. И вообще все хорошо, прекрасно. Дальше что? Баку у этого квадроцикла хватает, в принципе, где-то до 100 километров. Кого-то там 90, кого-то 80, кого-то 60. У меня, например, хватает на 60, потому что мы всегда едем в таком хорошем ритме. Подвеска прекрасно себя показывает. То есть, отработает на... На стоковых просто отлично. Резина мягкая, хорошая, отличная. Ребята, рекомендую эту резину, ребят. Многие про нее знают. Просто хочу показать, что у меня 11 тысяч пробега. 11600 Этот звук, этот моторчик жужжит. Здесь находится сервопривод, такой моторчик. Он как раз отвечает за горный тормоз. То есть вы можете спускаться с горы. Медленно он будет вас как раз придерживать, подтормаживать ведущий шкив вариатора. Вещь удобная. Некоторые ее убирают, включают и в принципе это. Дальше пойдем без недостатков. Передний радиатор, о, редуктор, извиняюсь, передний редуктор любит пить воду. Я сюда после каждой покатушки приезжаю, смотрю, если есть подозрения на эмульсию, вообще просто не парюсь, а сливаю, промываю соляркой и заливаю туда Свежее масло. И проблем нет. И не будет. Кто вы будете за ним следить? Не ленитесь, не говорю, следить за этим. Какой бы квадроцикл у вас не был. После покатухи с водой не забывайте залазить и смотреть на наличие воды. После каждой покатухи. А, вру, у меня не везде слинблоки у меня вот здесь втулки стоят. Шприцую их и шприцую крестовины кардана задние. Передние не требуют потому что там крестовин нет. Вот на этом, в принципе, и все из нюансов. В основном, этот квадрик очень хорош, мотор прекрасен, лучше, чем у гризлика, ускорение у него потрясающее, отличное, гризлик, он, по сравнению с ним, просто дохлетено, потому что гризлики за своего сцепления не могут резко ускоряться, а иногда вот очень надо резко ускориться, как мы знаем, такой прыжок совершить. Если этот прошок не нужно совершать, можете брать гризлик и не париться. Но гризлик он QR-куч, на нем надо работать в плане в подвеске. Вкладывать нужно будет в подвеску. Все, в этом плане, ребята, как бы могу сказать. А, давайте перейдем к цифрам теперь. На рынке эти квадрики можно приобрести по цене от 300 тысяч рублей и выше. Можно купить, в принципе, дешевле. Ну, надо будет смотреть. Бывает просто, как бы, хорошие экземпляры продают за недорого. Как, в принципе, и с моим квадроциклом я купил его за недорого. Но вложить мне в него пришлось. Незначительно, но пришлось. И опять же, больше такой, знаете, профилактика обслуживания и навесной оборудования, который, вот в принципе, вы все видите, там ничего этого не было. Он был практически на стойке. Хозяин ездил. Только вот были у него шнуркеля на вариатор. Почему многие ставят шнуркиря? Не для того, чтобы плавать, для того, чтобы каждый раз не заходить и не мерить в лужу с палкой. Поэтому практически никто не меряет, точнее, не плавает вот по самой небалой. Вот, в принципе это, наверное, и мы. А дальше что? К цифрам возвращаемся. Поэтому выбирать за эти деньги BRP, которых там точно будет, наверное, хлам. Но опять, ребята, все нужно смотреть. Ну, не берите его за 350 тысяч рублей. Какого-нибудь Гепарда, Леопарда или ЦФ. Ребят, ну за 350 тысяч рублей возьмите, вы нормальный бренд. Почему они так дешево стоят? Просто они не оценены на рынке, они не так популярны. И за счет этого они вот э, стоят таких недорогих денег. Ну вот так вот рынок определил их цену. Вот так. Поэтому, ну конечно опять решать вам. Хотите берите ЦФ, хотите берите стелс, там Гепард. 650 и 800. Я бы не стал брать Гепард за... 350 там 370 тысяч рублей я бы не стал ну потому что думаю не стоит говорить почему как каждый наверно кто попробовал гепарда поймет меня дальше что еще опять хочу сказать ну в основном как бы я про цифры хочу сказать да хотел сказать про мотор про преимущество его Батрик легкий, весит всего 320 килограмм, примерно вот с этим навесным оборудованием. Кофр вот этот просто шикарный, я ему очень доволен, вмещает очень много всего. Здесь я бутылочку воды размещаю, сюда всякие разные вещи. При том, что вот эти вещи, вот этот бардачок, он водозащищенный прям вообще. То есть спокойный мой керхер, дождь, ничего с ним не случается. Стракли я сделал я вот так вот, очень эстетично. Здесь такая металлическая пластина. Все так вот переведено и все так вот работает. И резиночка держит. Очень красиво. Я не люблю, когда шнаркеля делают вот такими высокими. Не нравится мне это. Пластиковая защита дна. То есть практически никакого вот этого металлического алюминия нет. Я езжу спокойно, заезжаю в грязь. Я не жму газ до отказа, чтобы вылетали оттуда струи фонтана грязи и воды. Поэтому, наверное, у меня до сих пор все хорошо с гранатами с приводами. В принципе, я, наверное, рекомендую так многим ездить. И поэтому, опять же, вопрос возникает, нужна ли такая мощность в моторе. Иногда нужна. Вот. Иногда нужна. Опять же, смотрите, всегда, неважно какой ваш квадроцикл, за уровнем масла в моторе и не перегревайте. Его с ним будет всегда все прекрасно и хорошо. На этом я, наверное, закончу свое видео. Обзор такой. Кратенький. Кратенький хотел, а все-таки 10 минут получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывая. Всем спасибо.